Всем добрый день. Итак, друзья мои, время от времени приходится э, такое маленькое объявление делать. Но что делать? Мы живем в мире не самых понимающих, мягко говоря, людей. Поэтому первое, что я хочу сказать э, насчет Казахстана. Я больше не буду снимать про Казахстан и ничего говорить не хочу. Все, что нужно, я сказала. Сказала я три года назад. Те, которые спрашивают, где э, эти предсказания, я объясняю. Мой основной канал на время закрыт, скрыт, потому что были нападки, и нужно было закрыть на время, чтобы спасти канал. Когда открою, можете посмотреть предсказания прошлых лет. Но в этом нет нужды, вы можете прекрасно посмотреть предсказания прошлых лет на других моих дочерних каналах. Просто набирайте предсказания 2000 такого-то года «Ведьмина изба» и внимательно слушайте. Есть отдельное предсказание про Казахстан. Не помню, как я назвала, по-моему, про Назарбаева или А вы меня не слышали, что-то в этом роде. Несколько роликов я посвящ... посвящала Казахстану и сейчас сказала. И сейчас вам объяснила, что никакие армии ОДКБ не войдут. Войдут только отдельные подразделения под видом защиты населения, защиты там административных зданий и прочее. прочее. Один полоумный сумасшедший предатель из Армении, мало того, что он свою страну продал, теперь решил... Подставить армян Казахстана Отправляя какие-то подразделения из Армении Ну правильно, мы свои проблемы уже решили Граница уже безопасна Арцах вернули, все замечательно Можно теперь и в Казахстан отправлять войска Все все, все отлично Больное существо не понимает, что его подставляют специально под удар Ну отлично Но единственное, что я хочу сказать Нечего там было делать армянам, абсолютно вы свои проблемы решайте пока в стране, так будет лучше. А тем самым вы озлобили просто местное население против армян, которые там живут. И хаос будет еще хуже. Тем, которые говорят, что уже все хорошо, я вам скажу, что знакомые из Казахстана до сих пор не вышли на связь. Вот настолько там все хорошо. Это временное затишье перед бурей. Потом будет намного сильнее. Когда я что-то говорю, это случается. Я уже устала одно и то же говорить, и не хочу, и не собираюсь. Я предупредила, объяснила, остальное ваше дело, ваше право. Опять угрозы, опять грязные выкрики, опять оскорбления оттуда. Все. Знаете, идите лесом. Живите, ваша страна. Вот как хотите, так и живите. Все. Мое дело предупредить, я это сделала. Мне надоело говорить с этим необразованным просто людом который никак не понимает, что хочешь, говоря опять, а вот почему вот так, а вот, а вот вот это вот. Это не я решила так сделать. Мне пришла эта информация, я это говорю, это случается. Поэтому давайте тему Казахстана на этом закроем, я больше ничего говорить не хочу. Но в этом году, по крайней мере, точно. Мне надоело, правда, эта неблагодарность, я устала. Я просто устала слушать оскорбления за все, что я хочу сделать, и помочь, и за все предупреждения, и попытка помочь и объяснить. Все. Живите, как вам нравится. На этом все. Следующий момент. Те люди, которые э, просятся на консультацию, значит так, объявляю официально, пока два месяца каждый день не будете изучать все мои каналы, смотреть, насколько это возможно, Ко мне вообще не подходите. Два месяца изучайте, мо... то есть изучение моего канала. Это самый минимум. Люди приходят э, с разными проблемами. Я говорила и объясняю, я берусь только за самые безнадежные случаи. Есть очень много подаренных работ мной, вам что могут вам помочь самим решить эти мелкие проблемы. Но вам хочется сваливать на других полностью ответственность за свою жизнь. Посмотрите, будем ли мы по судьбе с этим мужчиной. Если у тебя хоть капля сомнений, хочешь ты с ним быть или нет, это уже не твоя судьба. Я устала говорить, смотрите, мой, мою лекцию. Причем те лекции, которые я даю, нигде вы не увидите, нигде не встретите. Мои работы абсолютно ничем не похожи на другие. И лекции в том числе, они раскрывают полностью на доступном языке все, что вы хотите знать. Любую тему. Называется «Судьба, доля, рок». Откройте и посмотрите, где неизбежность, а где мы сами выбираем. Выбор есть всегда. Вы хотите сваливать на меня свои... Знаете, чтобы плыть по течению. Вот я скажу, твой мужик, выйдешь замуж, а он последний подонок. Вот, она сказала, моя судьба, вот. Да, твоя судьба была выйти за подонка, и ты вышла. Это очень удобное прикрытие для мелких душ, для людей бесхребетных, для людей безответственных, которые не хотят на себя взять ответственность за свою жизнь. А посмотрите, вот я поеду, мне надо поехать там работать? Я не могу решать за тебя. Ты сама должна понять, у тебя есть внутренний голос, слушать свой голос и так далее. Я не собираюсь сидеть и смотреть, за кого выйдете, где вы будете работать. Вы сами это поймете и увидите. У меня совершенно другая задача в этом мире. Поэтому для начала, чтобы меняла жизнь, недостаточно, чтобы над вами просто поколдовали. Вы должны менять мировоззрение. Для этого вы должны понять себя, что вы хотите. Вы приходите, я вам объясняю. Смотрите несколько месяцев мой канал. Вы сами поймете, что вы хотите. Может быть, вы сами осознаете, что этот человек вам нафиг не дался. Не надо на него тратить время, жизнь вообще искать помощь, какой-то там э, ответ на вопрос и прочее. А может быть, вы поймете, что это он самый, который вам нужен. И вы сами тогда должны поменяться. Вы понимаете отношения? Вот, э, возможно ли мы хотим там с мужем соединиться, обратно и так далее. Как бы это сделать, сделайте какие-нибудь ритуалы. Вы сойдете вместе снова, но вы же не изменились, вы какие были, такие остались. Причины вашего разрыва какие были, такие остались. Вы не поменялись никак, вы не сделали никакие выводы, не помудрили. Да какой смысл вам снова сходиться? Вы расстанетесь точно так же по тем же причинам опять. Понимаете, чтобы человек менял свою жизнь, он должен сам. Себя поменять. Вот все, что в жизни человека происходит, это его внутренний мир. Сначала меняется внутренний мир, потом все переходит наружу. Потом все переходит вокруг человека. То есть меняется его судьба, его жизнь. Издревле люди очень серьезно относились к магии и к людям, которые обладали этой магией. До определенного времени, много тысячелетия, магия была закрыта для обычных людей. И магия обладала жреческая каста. Они передавали эти тайные знания друг другу, своим детям, внукам. А потом ведьма стала более открыта для людей, когда ничьи слои, низкие, находящиеся на самом, скажем так, ну, внизу иерархии да, человеческой, они начали протестовать и просить тайные знания для, для себя в том числе, чтобы их пускали на определенные месы, на определенные про, эм, провеждения ритуалов, И таким образом Плепс начал внедрять себя в то тайное, в то великое, древнее, что сохраняло народы. Влезли в эти тайны и все испоганили. И вот Плебс, узнав, что возможно каким-то образом воздействовать на окружающий мир, вообще с французского языка «ведьма» переводится как Та, которая меняет жеребие судьбы. То есть властно над судьбой. И вот, увидев плепс, что есть избранные люди, которым даны знания, редкие знания, они подумали, а почему нам нельзя то же самое? Мы тоже хотим обучаться, узнавать. И так появились те, которые... Стали фальшиво себя именовать жрецами, мудрецами, знатоками, носителями знаний. И мы сегодня вот это все наблюдаем. Когда знания <coughs> позволили э, приобщиться к знаниям плепсу, охлусу, то из охлуса вышли те, которые себя тоже объявили не хуже тех мудрецов, которые есть. И поскольку таких стало много, люди относятся уже к магии легкомысленно и глупо. Ну, считая, что... Он... Ну, сейчас каждая может купить карты, разложить свечи, Но, ну, посмотреть у меня алтари там, сделать такой же похожий алтарь, конечно, не такой дорогостоящий, потому что они тратиться на это не будут. Ну, банки, крышки, склянки, какие-нибудь свечи. Ну, вот тебе и ведьма все объявила себя ведьмой. И давайте э, говорить однообразные вещи пальцем в небо. Но для необразованного люда я уже поняла, что для них это нормально, собственно говоря. Как я наблюдаю, к сожалению, вот, знаете, ну, 70% человечества однообразно и... Абсолютная ленивая масса, которая ничего не хочет в своей жизни менять и ищет людей, которые это все сделают. Когда ты человеку говоришь «Не надо мне платить за продажу дома» и так далее. «Вот возьми, сделай и продай свой дом». Она говорит «А можете вы сделать?» «Я вот не знаю как». «А там ничего не надо знать, там всего лишь надо начитывать». «А вы не сделаете за меня?» Если человеку срочно нужно дом продать, вот надо, приспичило, и... Он ждет, пока за него это другие сделают. Вот мы пришли к этому состоянию. Мы выбираем человека, пусть другие за нас скажут, он хороший или плохой. Мы э, с ним проводим время, да, изучить человека, какой он, стоит ли с ним жить. Зачем нам напрягать мозг? Вон пойдем какой-нибудь гадалке. она скажет, ой, хороший, там, умный и так далее. А потом эту гадалку обвиняйте сто раз, что вот она не то сказала, не угадала, а я вышла за него. Не гадалки с ним жить. Абсолютно обленились до наглости. Я уж не говорю о тех, которые без конца пишут, открыть себе дар. Все пенсионерки, которым уже нечем заниматься в жизни, начинают становиться ведьмами. Дар открывают и все такое. Ну, прибавка к пенсии, что там, погадает, немножко посидят. Надоело это все наблюдать, лицезреть и вообще. Еще раз говорю вам всем, пока, два месяца хотя бы. Не изучите мои каналы, ко мне не подходите и не пишите мне. Я не приму людей, которые меньше двух месяцев смотрели мои каналы. Я не палочка-выручалочка. За вас я мужей выбирать не буду, за вас ваши проблемы я решать не буду. Я для этого дала вам работы. Я работаю с людьми, у которых безнадежный случаи, у которых тяжелый случай. И которые сами своими силами справиться не могут сейчас э, начнется. вот у меня тоже безнадежный случай вот муж со мной не разговаривает нет это не безнадежный случай не нужно для этого ходить к гадалкам не нужно для этого начитывать ритуалы для этого надо сесть со своим мужем поговорить и сказать или ты ведешь себя достойно или мы расходимся вот и все если у вас Смелости не хватает, если вы настолько трусливая, зачем вы создавали семью. Семья – это работа, каждодневный труд. Семья – это работа и над собой, и над своим поведением, вообще много чем еще. Потом, посмотрите, помиримся ли мы со своим сыном. Что значит «посмотрите»? Что это значит вообще? Это твой ребенок. Иди поговори со своим ребенком. И объясни ему, что так нельзя обращаться к своему родителю. Посмотрите, мы помиримся, нигде не написано, вы помиритесь или нет. Нет такого. Вся наша жизнь – это последствия наших поступков. Есть роковые моменты, которые невозможно менять, но это совершенно к другому относится. А вот наши вот отношения между нами, это все зависит от нас. Мой сын не хочет со мной говорить, как женился, Помогите, пожалуйста. Чем я могу помочь, если вы вырастили подобного человека, который не уважает свою мать? Если вы сами вырастили подобное существо, я чем могу? Я могу за пять минут наколдовать, и ваш сын станет хорошим, добрым, умным, порядочным. Нет, вы растили его. Ищите вину в себе. Значит, вы чего-то не дали ему. В чем-то не ваша то есть, договоренность, не, не вы... Учли какие-то моменты. Ленивые, понимаете, люди ленивые, не желающие думать своей головой, не желающие ничего менять в своей жизни. Совершенно. Вот я взмахну палочкой, и все будет хорошо. Женщина отправляет мне фотографии мужа. Говорит, что она находится ну, в другой стране, не будем говорить, в другой республике. Вот муж в Москве. Уже 20 лет он здесь. Приезжал на родину раза три всего лишь, но он меня очень любит, там какая-то женщина его держит. Я говорю, послушайте, может достаточно на женщин все сваливать? Женщина держит, женщина приворожила. Это просто от вашей трусости, от нежелания видеть правду. Какая женщина 20 лет человек живет вдали от вас, от ваших детей, никогда не помогал вам? Вы сидите, его оправдываете всеми возможными способами. Женщина держит, он болел, он не виноват, на него что-то начитали. Может, признайте в конце концов, что этот человек вас не любит? Я бы вообще 20 лет ждать кого-либо никогда в жизни. Я понимаю, год там поехал, делами занимается человек, да, вот год он... Бывают такие моменты в жизни, но когда общаетесь, когда ты чувствуешь, что человек искренний к тебе, что ваша любовь такая же, как была, ну просто так получилось обстоятельство, ради семьи он поехал да, зарабатывать, но когда ты понимаешь, что человек не выходит на связь, месяцами не общается, приезжает очень редко, и то приезжает, когда там свадьба у племянников, еще что-нибудь, они ради тебя, неужели 20 лет своей жизни надо жертвовать на такого козла, сидеть, его ждать, чего ждать-то? Вот, сделайте так, чтобы эта женщина оставила, и он вернулся. Я говорю, ты дальше будешь с ним жить? Когда он уехал, сколько тебе было лет? Ну, 20. Тебе сейчас 40 лет. Пол жизни прошло в ожидании. Ты хочешь с ним дальше жить? Лучшие годы он отдал другой женщине. Вот вернется он сейчас. И что? Нет, он же все-таки меня любит. Вот таких дур переубеждать бесполезно. Это не имеет вообще... Они вот себе придумают легенду, они за эту легенду держатся руками, ногами, когтями, и ты оттуда их не, не оторвешь. Есть люди-нытики, есть люди, которые любят страдать. Им невозможно помочь. Нереально. Они всю жизнь будут плакать. Не так посмотрели, не так сказали. Вот мне там соседка вот так сказала мне, вот это вот не то, посмотри, это бесполезно. Такие люди обожают страдания, они без страданий не чувствуют себя людьми. Они просто считают, что их миссия на земле быть мучениками. Не мешайте им быть мучениками, это их мечта. Я устала от непонятных, неадекватных людей, которым ты объясняешь одно, они опять, они тебя не слышат. Изучите мой канал, она дальше. Я бы вот заплатила прямо сейчас, не надо мне платить. Я не схожу с ума по деньгам. Это не самоцель. Вы что думаете, что если вы заплатите, я готова на все? Я сказала, у меня есть свои условия, хоть миллионы плати. Я сказала нет и точка. Изучите мой канал. Пересмотрите себя. Может быть, многие проблемы вы решите сами. Еще раз говорю, кто хотя бы два месяца не... Не изучил мои каналы, ко мне не подходите. Идите куда хотите. Мне без разницы идите. Пусть вас обувают, обманывают, раздевают, берут последний. Мне без... Я вам объясняю, вы меня не слышите. что я буду за вами бегать вам, не знаю, вас оберегать. Зачем мне это надо? Люди, которые пишут по болезни своих больных. Сто раз сказала, не отправляйте фотографии гниющих частей тела умирающего человека, пока вы у меня не спросили разрешения, и мне эти гниющие части тела вообще ни о чем, они мне не нужны. Я не врач. Лечить должны врачи. Если я заговариваю человека или помогаю параллельно с врачами, то мне нужны его фотографии, где он живой, здоровый, смотрит на меня. Зачем вы отправляете просто вот эти вот нарывы? Вы не представляете, это омерзительно, ни культуры нет. Ничего, вообще, колхоз колхозный, абсолютно пофигу, взяли отправили. Я вас просила отправлять, но я думала, вот надо. Где вы думали, где я сказала? Покажите мне то место, где я говорю. Отправляйте мне гниющие части тела, умирающих людей, фотографии. Вы такое слышали? Если я скажу, покажите мне его сейчас. Другой вопрос. Где ваше воспитание? Вы взрослые люди уже... Потом, объясняю еще раз, не лечат ведьмы. Вы можете ходить по всяким целительным ведьмам, потратить миллионы, и в итоге ваш близкий человек все равно умрет. Не лечат они. Нельзя лечить, это преступно. Они могут только помочь вместе с врачами. Читать, начитывать на человека, чтобы у него хватило сил преодолеть, чтобы открылись дороги, чтобы встретился тот врач, который возьмется и действительно поможет. Понимаете, вот это что? Все, что мы можем сделать. Отсечь силы смерти, остановить на время болезнь, много чего еще. Но лечить нельзя. Для этого есть врачи, доктора. Искать нужно. Многие не хотят, понимаете? У меня ребенок температуры, помогите, пожалуйста. Вы, я говорю, вы в своем вообще уме? Вы в скорую звонили? Нет, я просто подумала: вы же можете помочь. То есть твой ребенок умирает? Ты ждешь, пока я проснусь утром, чтобы написать мне, чтобы не потратиться на врача, на такси и, и все такое. Вы люди после этого. Они еще удивляются, что я их ругаю. Девочка, которая в Крыму разбилась, стояла возле скал, прям мама фотографировала. Умная мама, мозговитая. Поставила ее прямо вот на обрыве. И ребенок разбился. Упал и разбился. Ее собирали по частям. И мне отправляют вот... Скажите, пожалуйста, вот... Э, можно помочь матери? Я говорю, что помочь-то? Она уже все сделала. Молодец она. Вот она себя плохо чувствует. Да пусть чувствует. Зачем ей жить вообще после этого на земле? После своей тупости зачем ей вообще жить? Скажите мне, вы ради селфи, ради красивых фотографий, ради лайков не жалейте своих детей. Ставит возле обрыва пятилетнюю девочку прямо на краю и фотографирует. Вы люди после этого, я должна вас жалеть. Нет, она должна с этим жить всю свою жизнь. Ее тупые мозги должны в конце концов войти. что Вот она вся эта силиконовая долина должна... Уже понять, что не Инстаграм главнее, а ребенок, которого ты убила. Убила ради лайков, ради, не знаю, ради красивых картин, ради комментариев, в которых вы сидите только сутками об этом и, и смотрите. У вас уже болезнь. Вы уже оторвались от реальной жизни вообще. <кхе> Если я говорю, что человек не жилец, я вижу его смерть. И не надо дальше настаивать на этом. Невозможно делать что-то, если человек уже уходит. Я не божество, я человек. Я обычный человек, которому может быть дано больше, чем другим. Но это не говорит о том, что я всемогущая. Я не остановлю смерть. Я говорю человеку, он умрет. Конечно же, облегчите его страдания, конечно, возите по врачам. Но он не жалеть, не ходите по всяким бабкам, целителям. Вот одна женщина сказала, одна ведьма сказала, вот там болезнь, другая ведьма. Да мне плевать, кто что сказал. Я говорю это, вы ко мне обратились, я вам говорю. Хотите слушать, слушайте, не хотите, не ходите ко мне. Просто надоело это все, клянусь. Я бы хотела, конечно, но в последнее время, видимо, уже... Допекло, надо это все выговорить и уже дальше пойти. Снова говорю для тех, кто новичок, поскольку создали очень много дочерних каналов, естественно, люди подписываются, там есть мой номер WhatsApp, они, ну, они и там не изучают, и тут. Вообще я вижу, раз, разницы в принципе никакой нету, если честно. Какая разница, дочерний канал загружает мои же ролики. И там тоже сказано о том, что я говорю сейчас. Но, видимо, там просто им никто не отвечает. Они видят форума, нет, все закрыто, и поэтому тут же бегут писать. Я не знаю, на каком языке вообще этому народу надо объяснять. Не знаю. Я уже отчаялась, правда. Просто заношу в черный список. Миллион раз спросила, не надо мне отправлять открытки, ролики поздравительные. Вы поймите, в конце концов, я устала этот телефон очищать. Каждое утро, с добрым утром, зайчики, птички. Послушайте, вы кому отправляете? Вы серьезно, отнеситесь к жизни. Вам по 50 лет, у вас мозгов так и не прибавилось. Зачем мне эти зайцы, птицы нужны? Я очищаю телефон каждый раз. Вы что думаете, что если вы мне это отправите, вы будете в особом списке у меня? С Рождеством. Вы изучили канал? Некоторые сидят на моем канале. Три-четыре года меня с Рождеством поздравляют. Зачем вы сидите на моем канале? Вопрос. Хочу понять. Зачем вы тратите время просто зря? Уйдите, уйдите. Отпишитесь и до свидания. Если люди столько лет, сидя на моем канале, ничего не поняли от того, что я говорю. Ладно, вы это все празднуете, празднуйте на здоровье, ваше право. Но мне зачем отправлять? Вы знаете, что мне это не надо, не интересно. Не, зачем вы засоряете мой телефон такой ерундой? Хочу понять. Какой ужас. Вот как вы относитесь к жизни, так и жизнь относится к вам. Как вы безалаберно, лениво наплевательски относитесь к жизни. Ну, а вось что-нибудь будет. Ну, кто-нибудь нашу проблему дорешит. Ну, что-нибудь да случится. Ну, вот пускай кто-нибудь взмахнет волшебной палочкой. И мой муж, который 20 лет ушел, очень любящий меня, вернется. Не знаю. Мой сын, который не хочет со мной поговорить, сейчас ведьма там что-нибудь заговорит, и он станет хорошим, воспитанным. Вы понимаете, что есть вещи необратимые, которые не от меня зависят, не от магии зависят. Это... Человеческая натура, которую я изменить не смогу, эта душа дана человеку богами. Он таким пришел на землю, таким уйдет. Никто не изменит его. Я не лечу алкоголиков и наркоманов. Я сказала миллион раз. Эти люди сами должны хотеть. Если они захотят, они выйдут из этого состояния. Если нет, я не буду продлевать эту агонию. Ни их агонию, ни агонию их родных и близких. Даже если на время закрою это все, он опять это возобновит. Я знала человека, которым я начитала, он сам пришел. Сам пришел, поэтому я помогла. Пришел с женой. Я закрыла ему доступ туда. Его начало тошнить, рвать от вообще даже от запаха алкоголя. Он отдельно приехал ко мне, предлагал большие деньги и умолял это все убрать. Вот они, их натура, понимаете? Они это делают не потому, что они бедные и несчастные, потому что им это нравится. Они кайфуют, и они плевать хотели на ваши страдания, на вашу боль. Когда мне говорят, вот там умер вот бедный, молодой наркоман, мне его не жалко, мне жалко его родителей, мне жалко его родных, близких, друзей, которые платили за него долги, которых он обворовал, которые платили коммунальные услуги, когда он себе кайфовал, плевать хотел. Родители, которые из пенсии последние копейки отдавали за его долги. Вот кого мне жалко, а его не жаль. Он свой кайф получил и убрался, куда надо. Чего его жалеть, я понять не могу. Это вам со стороны кажется, что они бедные, несчастные. А на самом деле внутри них полный кайф. Они кайфуют, они нормально себя чувствуют. Они плевать хотели, как они выглядят, как это красиво. Нет, что они украли. У них мысли одни только найти, где бы это найти. им, вообще чихать на все человеческое. Спасите. Кого спасать-то? Тело, что ли? Зачем? Дайте ему уйти, освободиться. И он мучается, и вас мучает. Зачем это надо, я не могу понять. Я не буду этим заниматься, не пишите мне это все. Все, я надеюсь, что мои слова хоть немного дошли. Ну, хотя бы немного. Очень надеюсь на это все. Потому что уже это невозможно. И последний раз повторяю: меньше двух месяцев изучили мой канал. Вообще мне не пишите. Точка.